Здравствуйте! Мы рады приветствовать вас на канале Life is Good. Мы представляем вам сильнейшие аффирмации для улучшения качества вашей жизни, которые вы достигнете самостоятельно в течение многократных повторений. От вас лишь требуется несколько раз в день прослушивать и просматривать данное видео. Рекомендуется слушать в наушниках в любое удобное для вас время, как минимум в течение одного месяца. Прослушивайте за рулем, когда ведете свой автомобиль, когда готовите еду, когда принимаете водные процедуры. Но наша команда опытных психологов советует прослушивание данной информации после ночного сна, когда ваш разум полностью очищен, а подсознание готово к восприятию новой информации. Наш мозг – один из самых сложных и тем временем самых мощных и невероятно способных инструментов в мире. Начните прослушивать, и вы увидите, как меняется ваша жизнь вы увидите, как все, что вы делаете, легко сбывается в вашей жизни. Представьте себе, что то, что вы слышите, уже произошло в вашей жизни, и вы уже живете в этой реальности. Многократное повторение этих аффирмаций активизирует психонейронные структуры вашего головного мозга и программирует ваше подсознание на успех. Как доказывает практика, это мощный и, пожалуй, самый простой способ – повлиять на ваше подсознание и исправить негативные установки. Прослушивание этого видео постоянно будет работать на ваше благо, даже в фоновом режиме, когда вы работаете, занимаетесь домашними делами, едете за рулем, медитируете или просто отдыхаете. Это программа для успешной и изобильной жизни. Ваше подсознание – это плодородная почва, которая принимает любое брошенное в него семя, Мысли, чувства и слова, которые вы говорите или слышите, и являются этими семенами. Мысли материальны, и они обладают невероятной силой. То, что вы имеете в жизни, вы притянули сами. Если вы хотите что-то изменить в лучшую сторону, настройте свое восприятие на лучшее и получайте то, о чем думаете больше всего в течение дня. Расслабьтесь и проговаривайте про себя все то, что вы услышите. Откройте свое сознание принятию. я люблю деньги и деньги любят меня я отлично знаю как нелегко зарабатывать деньги я получаю от вселенной все что мне нужно мой доход увеличивается с каждым днем все больше и больше все чем я занимаюсь приносит мне пользу я настроен на чистоту богатства и изобилия вселенной я во всем нахожу возможности и ресурсы для привлечения денег у меня всегда есть огромное количество идей и ресурсов для получения денег. Я всегда имею столько денег, сколько мне нужно. Любые сложности я превращаю в деньги. Мои доходы увеличиваются с каждым днем. Я привлекаю богатство и изобилие в свою жизнь из разных источников. Я привлекаю деньги и богатство с любовью и благодарностью. Я радуюсь своим успехом. И успехом других людей я успешный человек я благодарю вселенную за все что она мне дает я всегда получаю то что мне нужно вовремя и в достаточном количестве деньги дают мне свободу в реализации всех моих планов и желаний деньги любят меня и я люблю деньги я достоин больших денег я всегда легко достигаю того что хочу деньги Приходят ко мне легко и с удовольствием. Деньги, которые я трачу, помогают людям и возвращаются ко мне в умноженном размере. Я магнит для денег, богатства и изобилия. С каждым днем мои расходы растут и я становлюсь все лучше и успешнее. Удача и успех всегда во мне и в моей энергии. Я выбираю мысли, которые делают меня богаче, успешнее и счастливее. Все мои желания исполняются легко. Все, о чем я мечтаю, сбывается в самое ближайшее время. Я люблю деньги, и деньги любят меня. Я всегда в окружении приятных и богатых людей, как я. Я становлюсь богаче каждый день, финансово и духовно. Я люблю то, что я делаю, я легко добиваюсь своих целей. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я люблю то, что приносит мне больше денег. Во мне успех, во мне богатство, во мне удача. Я выпускаю большую энергию для привлечения и приумножения всего, что мне нужно. Легко, спокойно и красиво я получаю все желаемое. Я каждый день становлюсь все лучше и богаче. Каждый день я привлекаю в свою жизнь большие деньги. Богатство дает мне свободу. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Стать богатым – это безопасно. Деньги дают мне свободу. Я легко зарабатываю и с каждым днем я зарабатываю все больше и легче. Я получаю от жизни все, что хочу, и Вселенная с удовольствием мне это дает. Уже сейчас я получаю от жизни все, что хочу и о чем мечтаю. Мое благосостояние растет с каждым днем. Вселенная любит меня, и я получаю большие деньги в подарок от нее, ведь я достоин самого лучшего в жизни. Я достоин богатства и успехов во всем. Я с удовольствием принимаю изобилие которое дает мне Вселенная. Иметь большие деньги – это безопасно. Все, к чему я касаюсь, расцветает и приносит мне большое богатство и прибыль. Иметь большие деньги – это хорошо. Я чувствую себя комфортно с большими суммами денег. Деньги позволяют мне творить добро в мире. Счастье в каждом моменте моей жизни. Везение всегда рядом со мной. Моя сильная интуиция всегда помогает мне добиваться успехов. Мои правильные действия ведут меня к успеху. Я всегда знаю, как заработать и приумножить деньги. Все, к чему я сейчас стремлюсь, я достигаю максимально быстро и легко. Я живу в достатке. У меня легко получается достигать поставленных целей. Все мои старания неминуемо ведут меня к успеху и богатству. Я люблю себя. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я делаю все, чтобы реализовать себя и становлюсь лучше с каждым днем. Я уверен в себе. Я верю в свои силы. Я верю в свои знания. Я верю в свои возможности. Я верю в себя. Я магнит, притягивающий изобилие в мою прекрасную жизнь. Я доверяю своей интуиции, она указывает мне правильный путь. Я успешный человек. Я испытываю только положительные эмоции. Все происходит так, как я хочу. Я чувствую, как отныне и навсегда достаток изобилия Наполняет меня прямо сейчас я меняю свою судьбу к лучшему я открыт денежному потоку и с легкостью притягиваю материальные блага я успешный человек изобилие это мой истинный путь к которому я иду по жизни я с уважением отношусь к деньгам потому что деньги легко приходят в мою жизнь я радуюсь своим успехом и успехом других людей все к чему я прикасаюсь расцветает я верю в себя Поэтому становлюсь богаче, деньги приносят мне спокойствие и удовлетворение в жизни. Я притягиваю к себе деньги как магнит, я позволяю себе принять богатство и я вижу, как деньги текут ко мне легко сейчас и всегда. Я наслаждаюсь изобилием денег, внутри меня находится неиссякаемый источник любви, изобилия и достатка, поэтому я чувствую, что богатство безгранично, как вселенная. Вселенная знает, что мне нужно и удовлетворяет все мои потребности. Я всегда нахожусь в нужном месте и в нужное время. У меня достаточно энергии, времени и денег для исполнения всех моих желаний и достижения целей. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я принимаю твердое решение стать богатым человеком. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Обстоятельства всегда складываются для меня самым благоприятным образом. Все, о чем я выбираю говорить и думать сегодня, создает мое будущее. Поэтому я думаю позитивно. Я выражаю восхищение изобилию жизни, окружающей меня всегда и везде. Я приношу благодарность за все, что имею. Я ежедневно повторяю свои аффирмации и становлюсь счастливее и богаче с каждым днем. С каждым днем эти позитивные аффирмации проникают все глубже в мое сознание и становятся моей реальностью. Я желаю всем счастья любви и изобилия. Деньги – это любовь. Я утверждаю для себя новую позитивную реальность и нахожу все больше радости в каждом дне своей жизни. Я радостно открываюсь всем удивительным и прекрасным возможностям этого мира. Благодарю тебя Всевышний за все хорошее, что у меня есть. Я доверяю жизни и все мои желания исполняются наилучшим для меня образом. Деньги идут ко мне легко и я разрешаю себе жить в достатке и изобилие. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Всевышний любит меня и дарит мне изобилие. Я добиваюсь успеха во всех своих начинаниях. Я ставлю перед собой финансовые цели и с легкостью добиваюсь их. Деньги любят меня, и я люблю деньги. Богатство это норма моей жизни. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Деньги приходят ко мне, и я с благодарностью принимаю их. У меня всегда достаточно денег. Мой выбор – это процветание и достаток. Благодарю тебя, Всевышний, за все хорошее, что у меня есть. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я избавляюсь от любого внутреннего сопротивления к заработку больших денег. Я чувствую, как Вселенная любит меня, и благодарю Всевышнего за свой достаток. Деньги – это хорошо. Я приношу благо людям и Вселенной и получаю в ответ любовь и процветание. Мое финансовое благополучие радует меня. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Мне комфортно с большими деньгами. Каждый день я делаю шаги навстречу к своим финансовым целям. Моя работа приносит мне достойный доход. Я наслаждаюсь изобилием здесь и сейчас. Я счастливый, здоровый и богатый человек». Каждый день я становлюсь все более богатым, как духовно, так и материально. Я использую богатство на благо всех живых существ. Я с благодарностью принимаю денежный поток, и благодарность делает меня богаче. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Жизнь щедра ко мне, и я радостно принимаю все, что ко мне приходит. Я занимаюсь благотворительностью и умею легко и радостно давать. Я чувствую, как мое сознание процветает и моя жизнь полна богатств. Я богатый и душевно щедрый человек. Мой дом – место достатка и гармонии. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я принимаю новый уровень достатка. Я мысленно соединяюсь с энергией изобилия. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я желаю всем счастья, любви и изобилия. Я вижу, что процветание течет через мою жизнь свободным потоком. Я имею сознание богатого человека и привлекаю к себе людей с мышлением процветания. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я преуспеваю, занимаюсь любимым делом. Я рад своей жизни, она щедра и богата. Это хорошо иметь деньги. Мое сознание творит изобилие. Каждое утро я начинаю со слов благодарности. Благодарю Тебя, Всевышний, за все хорошее, что у меня есть. Процветание это мое естественное состояние, мое финансовое будущее в моих руках. И каждый день я формирую сознание процветания и богатства. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Иметь большие деньги – это безопасно. Мое сознание готово принять материальное изобилие и моя жизнь полна богатств. Я богатый и душевно щедрый человек. Мой дом – место достатка и гармонии. Я – воплощение щедрости и изобилие вселенной. Это хорошо иметь большие деньги. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Это хорошо иметь большие деньги. Время и обстоятельства работают на меня. Я заслуживаю того, чтобы стать богатым. Сейчас я нахожусь на пути успеха, счастья и изобилия. У меня всегда достаточно денег. Все вещи, к которым я стремлюсь, в настоящее время стремятся ко мне. Благодарю тебя, Всевышний, за все хорошее, что у меня есть. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Деньги – это хорошо. Мне нравится быть богатым. Я избавляюсь от любого внутреннего сопротивления к заработку больших денег. Деньги – это хорошо. Мне нравится, что у меня есть много денег. Я выбираю хорошее чувство о деньгах. Я приветствую финансовую свободу и вижу, как мое финансовое положение – улучшается с каждым днем. Я счастливый, здоровый и богатый человек Я чувствую себя комфортно, имея большие суммы денег ведь деньги позволяют мне делать добро в мире Это хорошо — иметь деньги Все деньги, которые я трачу, помогают другим людям и возвращаются ко мне в умноженном объеме Я чувствую себя комфортно, имея большие суммы денег ведь деньги позволяют мне делать добро в мире Это хорошо — иметь большие деньги я приглашаю все больше денег ко мне каждый день. Моя интуиция подсказывает мне правильный путь к успеху. Благодарю тебя, Всевышний, за все хорошее, что у меня есть. Счастье в каждом моменте моей жизни. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Мой успех – благо для моего окружения, ведь деньги позволяют мне делать добро в мире. Я чувствую, что везение повсюду со мной. Я благодарен за чудеса, они неотъемлемая часть моей жизни. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я рожден под счастливой звездой. Моя сильная интуиция всегда позволяет мне добиваться успеха. Мои таланты вознаграждаются в полной мере. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Я счастливый, здоровый и богатый человек. Я и только я, управляю своим будущим сейчас, и всегда, отныне и так будет всегда.